Здравствуйте друзья, меня зовут Роман Каратаев, я председатель общественной организации «Гражданский надзор» и руководитель проекта «Общественный предвыборный штаб» в городе Березники. Сегодня в Березники, приехал, сегодня в Березники приехал, приехали представители Пермского отделения «Альянса врачей» и сегодня они встречаются с работниками Краевой больницы имени Вагнера с нашей семиэтажкой. Мы все это покажем. Представителя зовут Валерия Меркулова. на карантин, и с можно я? Не дать первичку. Места не может быть личную, я до на да, Потому что даже материальная и юридическая помощь, она оказывается только повседневного отделения, где есть повседневная а, первичка. Вот Анастасия Тарабрина, я насколько понимаю, к вам приезжала, да. но активности особо не было. Вообще, вот мы сегодня с коллегами пообщались, и на самом деле ваши слова подтвердились а, насчет того, что с ним, ним вырезников очень-очень плохо и, и очень плохо. Поэтому а, создание профсоюзного а, первичного отделения, оно бы... Ну, не все, конечно, проблемы, но постепенно мы бы пришли э, к наилучшим результатам, потому что мы бы смогли вам содействовать на написании писем э, органов власти, прокуратуру, и создание средств, с, встреч э, с коллегами из Следственного комитета, и так далее. Ну да, понятно. Да, Дело-то да. все в чем? а закрывали площади, ту больницу закрыли, да. Всех как... Муравейник всегда запихали, мне кажется не так, ты? как говорится не дикнуть не пёрну. <связать> не больными <связать> это <связать> нет, Ребята, больных. в чем? В этой а ты реорганизации или как этот говорят? Оптимизации. <связать> Сегодня также здесь находится э, кандидат э, депутаты Березниковской городской думы Исаков Анатолий Леонидович, э, бывший главный врач санатория профилактория Уралкалия Сегодня он пенсионер, но вот он тоже примет участие во встрече Да, да, так, я gerek... Главное, говорите правду. Так я понимаю правду, но а, с чего столько много... С подтверждёнными, как бы, вот, niin, проверенной информацией. Я же вам много что, что говорила. Да, ну, да, ну, понимаете, что-то из этого было не совсем правда. Ну, не совсем правда, это что? По зарплате. что у нас? как это не совсем правда? У нас что, большие зарплаты? Слушай, вопрос был в другом у вас. Вы пока общаетесь, но кто может с таким интересом? Так, Татьяна, вы работаете строй медсестрой... терапевтического отделения, отделения. Да. краевой больницы имени Вагнера. Угу. Почти 4 года. Что могу сказать? Реорганизация довела до того, что больных некуда ложить, хоть вторыми этажами. Палаты практически все исполнены. По пять, по шесть коек в палате, это уже как закон, мы их просто даже не выносим. Если нету коек, ставим кушетки. Не хватает мест в палатах, кладем больных прямо в коридор, составляем стулья между собой, кладем на них матрасы, извините меня, которые давно уже должны на помойке быть. Вот. И кладем больных, потому что больные больные, Лечить все равно надо людей, нас не спрашивают, среди ночи привозят. Есть места, нет мест, клади куда хочешь. То есть в процедурных кабинетах у нас нет кушеток, кушетки у нас все в коридоре заправленные. Перед тем, как приходит комиссия какая-нибудь, все это возвращается на свои места. Стараются убрать лишние койки из палат, стараются убрать кушетки. Все вроде замечательно и прекрасно. Раздеваемся мы в коридоре терапия. Уже год, у нас идет ремонт в нашем отделении, которое закрыли на ремонт. Но там называемый. А второй пост просто в коридоре без света, без лампы настольной. Нам даже не могли сделать розетку. Что там говорить? Больные там лежали тоже в коридорах. Все это чушь что вот соединили, что мы на ремонте, поэтому переполнены. Ничего подобного. Было три поста, и в трех постах палаты были переполнены, и больные лежали в коридоре. А скажите, пожалуйста, вот эти проблемы, они начались с момента оптимизации или они все-таки вот э, Нет, с момента обострились, обострились э, в период пандемии? Они, они начались после оптимизации, когда разогнали... Позакрывали все корпуса, согнали весь коллектив, все пациенты, получается, в одну семиэтажку, и мест просто не хватает. Больных много, а мест нет. Люди ждут, в свою очередь, Люди ждут, два месяца, с, два месяца животами, да, с розовыми печени, да? со сытами. По два месяца мы не можем лез, могут мы попасть. Раньше лезть, да не можем Извините попасть. меня, по блату попадают, договариваются с врачом, чтобы он им откачал астетическую жидкость из живота. Извините меня, после этого больной должен находиться в отделении, а он нанимает такси и едет домой, потому что в отделении он не может находиться. Потому что он нет, не принятый, он без нет, истории а болезни. Когда присоединили а, счет вам? Когда присоединили Александров значит, Это вообще бардак. беда И так-то мест не было А еще стало хуже О чем вы говорите? Причем даже вот для откачки Астетической жидкости да? Для откачки плевральной жидкости У нас нету никакого отдельного кабинета Делается это все Во внутривенной процедурной Нормально? Внутривенно уколы колем Тут же, извините меня, из животов откачиваем Тут же, извините меня Делаем и плевральные, и абдоминальные, и все на свете. Это никакие ворота не входят. Ну, вот Раньше это а оборудование хватает. Оборудование, что вы имеете в виду для того, чтобы это делать? А, узи кабинеты рентген. А ну, это хватает, те же, конечно, те хватает. Тачки, конечно. Это же оборудование для оттачки жидкости. Конечно, нет. Знаете, О чем вы, вы говорите? Это Надо. все делается из одноразовых систем. Это все делается... Я не знаю, ну, не будем этой темы касаться, спросите у врачей, бывает. чем они это делают. Скажите, пожалуйста, как это что я взяла с, с количеством сизом, сизом хватает ли вам? Их, и... ну, бывают моменты, что и масок нет, и Бывает и взяток... момент, Бывают моменты, бывает по-разному. И... Бывает на данный момент, на сегодняшний день, э, значит, перчаток хватает, масок не хватает. Если менять маски, как положено, каждые два часа, масок не будет в больнице. Вот. Потому что я задала этот вопрос, два дня назад я была на сутках. К нам приходила врач-эпидемиолог. Увидела, что лежат больные в коридоре. На тот момент двое было в коридоре больных. Зашла в палату, увидела палаты переполненные. Задала вопросы, почему пять коев, по санэпидрежиму четыре. По, по площади палаты четверо больных только имеет право в ней находиться. Вот. Но, несмотря на это, сказала, что особые рекомендации вынести все живые цветы из отделения и убрать со стен плакаты, потому что они без... Э, не заламинированы. Вот это нарушение. А то, что нарушения больные лежат в коридоре, пожала плечами. Когда я ей сказала, хорошо, а, и соблюдать сказала нам правила септики, антисептики и в связи с коронавирусом правильно себя вести, то есть защищаться, все заходить, это ДТП. Я ей сказала, если я... Дайте мне масок. Она сказала, почему вам нужны маски? Я говорю, если я буду менять их каждые два часа, то их мне не хватит на смену. Вот их дали несколько штук. Она а здесь много, ему все должны их менять. Она сказала мне открытым текстом, шейте из Марли, правда не уточнила, где мне взять Марлю стирайте гладьте каждые два часа и меняйте я говорю здравствуйте если я буду стирать гладить и шить кто будет за меня работать но это просто бред это 21 лет мы мы не распираторы. вот что вы нам привезли распираторы, да это многоразовые вот такие одноразовые маски просим это же копеечные маски да в них дышать кстати очень тяжело ну даже их нету нормального количества что там говорить было время Буквально два месяца назад у нас в отделении терапии не было мыла антисептического, не было, ни в процедурном кабинете, нигде вообще, даже не было такого мыла брусочного, несколько дней. Это нормально, вы считаете? Это не нормально, ладно, был антисептик для рук, мы им обрабатывали, ну и соответственно на другую смену уже со своим мылом пришли. Было и такое два месяца назад, перед моим отпуском. В конце мая это было и в середине лет. Так что, бывает по-разному. А в чем-то вот... Вы сказали, что она что-то неправду про зарплату сказала. Дальше что хотела с ней еще сказать. Мне хотелось сказать, что наш, наша заведующая, Дутова Арина Юрьевна, всегда поднимает эти вопросы на линейке. Во всяком случае, она нам так говорит. Всегда на это она получает отказы, вроде как надо работать, все равно. Она говорит, некуда класть больных, ну что теперь, так это же не ответы. Почему нагрузка такая на медсестер, если у меня все равно же какое-то количество больных должно быть, а не бесконечное количество больных? Кроме Придумали еще, у нас всякие больные, у нас нет кислорода, как так отделение терапии без кислорода? Лежат тяжеленные больные, как, извините а меня, задыхающиеся. Без кислородной подушки нету ни одной в семиэтажном есть, здании. В случае какой-то чрезвычайной ситуации, если с пациентом, чтобы случиться плохое, а она, ей... а, повесят всю ответственность на медиков. Ну а на кого еще повесят? На, на тебя и повесят, кто, кто их обслуживал. Слава Богу, если ты успеешь, вот до реанимации быстренько увезти. Конечно, Конечно подходили. И наша больная. заведующая не раз этот вопрос под, поднимала. И наша старшая министра. В результате это страдают больные. И нагрузка-то падает вот именно нам средний персонал, младший персонал. Потому что суетиться начинаем мы что-то искать, предпринимать, возить. Санитаров нету, грузчиков нету, больные бывают зачастую очень бывает. грузные за 100 килограмм. Мы, маленькие, хрупкие девчонки, должны перекладывать на каталки. Каталки не функционирующие, просто обычные каталки. Здравоохранение, чтобы Вот, вот. Например, например, пришел по Знаете, Здравствуйте. несерьезно? Здравствуйте. Все. Я кислорочик, пойдете, я проведу вас, блядь, как мы работаем. Там невозможно работать, там руки, ноги можно сломать. Пошлите, пойдете, нет. <cues> ну говори, Все Ну давайте пойдем. Это там, разоблял. Давайте. сюда пригнали его. Развалил. Вот, пожалуйста. Главное, развалил. Я Я я послал, блядь. Темно, Если бы как бы на защиту. И врача, и главного врача. Почему? Потому что то, что вот люди говорят, это не потому, что главный врач этого хотел сделать. Потому что это политика государства. И государство привело к тому, что привели вот эту политику оптимизации. Если и так не хватало кое фонда, а если еще присоединили тот же самый Александров, то что главного врачу делать? Да, согласен. Поэтому... Нужно начинать, конечно, с откатывать оптимизацию обратно, конечно, да? Конечно. А как вы считаете, может быть, э, вот правильно было то, что полномочия по содержанию больниц передали на краевой уровень? Или все-таки э, вопросами содержания больницы должны, должен город заниматься? Я считаю, что должен город заниматься. Это примерно то же самое, что когда э, губернаторов назначают президент, они выбирают люди. И тут то же самое. Здесь, когда я работал, главный врач назначался именно здесь, в городе. То есть назначался человек квалифицированный, который болел за свою больницу и который отвечал людей. Конечно, все должно быть исходить из существующих вот условий? у них до такого было. А сейчас еще объединили здесь правильно говорите с ним, то с властей? все что угодно с ним сделать, У него денег нет, средств нет, всех объединили. Ну, что ему сделать? это мы сюда. А это, это, это, это, это же невозможно. Это, это где, в каких СМИ? Или что там? Это же не делать Вот, заходим мы сюда. А, нет, так. Работе, то, вот я, так, я, так я, вот кислородчики залазят. Вот. Мегреждение. И что, заходим сюда. Здесь, здесь, здесь можно ночью упасть и что не допить. Да, и первые времени я пришли. Да, да, если ты не Он у тебя там... Денег все будет нету, деньги отмывают, просто поэтому... Золотая жила бюджет. Министра суда бы надо, я бы взять обнорды, бы его шлепнуть ногу суда. Только карманы набивает, баря, барбосок. Боюсь, что он не пустотиной не называть. А что вам сказать? Это министра не школа. Это под какую него я хочу, на слово кнопку развить ему, дверь заколотить, чтобы он через эту кошку заходил на рабочее место. Это, это нам что вот да, дали на я не взял ключ. Сейчас я сбегаю Вот мы заходим сюда, вон там спустя, ночью ничего не видно. Руки, ноги можно не ограждение, ничего переломать. Вот а эти кресты. Вот не здесь ковид. Здесь они опошки открыты, плюются, мы зарядимся можно. Это, это так месяц приходят? Это мы так, ручки проходим. А как правильно? Вот... Вот я написал в инспекцию труда и зарплаты, были, были кислородчики, потом я написал инспектор туда, нас сейчас переименовали аппаратчик подачи воздуха, где воздух, когда у нас кислород минус 196 градусов. То есть отсюда раздается кислород да. на всю больницу, да? Правильно? Да? Да. Сейчас мы аппаратчики подачи воздуха. Сняли 7 дней отпуска, потому что это опасная работа под давлением, сосудов под давлением они сейчас нас сделали аппаратчики подачи воздуха. Как будто здесь стоит установка, какая должна быть. Берется с воздуха, и в воздух и в кислород. А на самом деле, мы вот сейчас только заправка у меня идет там, на семиэтажке. Здесь минус 196 градусов кислород принимаем. Вот, вот посмотрите, спуск какой. Какие две ступеньки там, она вот так вот болтается. Ладно, это закреплено. Бардак, да. сполошной бардак. Бардак. Я даже его в повезу, да? А так да. вообще можно, чтобы сосуды под давлением не в отдельном помещении, в отдельном да, здании стояли? Параметры во <свят> всем, такие только не должны, вон она вынесла, вон я показывал кислородка, она там должна быть. Здесь уже взрывы масла взорвется из здания, и люди погибнут. А раньше были тут дети, главное сейчас ковик, взрослые. Дети, я всю жизнь с парчиком работаю я знаю, везде, где на заводе, где вынесена кислородка а из-за здания. В отдельном да, здании должна быть, в да, помещение, на определенное расстояние. Порай, как еще раз? Аппаратчик? Аппаратчик подачи воздуха. Хотя мы с воздухом не связаны, мы связаны с кислородом. -за... Да. Вот завод, ну, я ключи просто оставил, там нет заправка идет. Мне... То есть это вот в это помещение, вход через окно? Да, давайте я принесу ключи и покажу, как я обхожу туда. Давайте. А, давайте. Да, вот, вот так вот знаю, а, нам оказывается в это помещение входит работает. через окно. А, ну, вот, так. вот эти все баллоны находятся под давлением. Достаточно мощным, таким, что это давление прокачивается на весь больничный городок. Какая медицинская там, допустим. Так, Валерий Леонидович, давайте нам расскажите пока, что вы думаете про всю эту ситуацию, пока товарищ ходит, потом придет, и мы продолжим. Так, ну, что я могу? Я, честно говоря, достаточно давно не был в системе здравоохранения городской, потому что я работал в ведомстве. Я, конечно, услышал, что в ужасном состоянии то, что я сегодня увидел, и то, что услышал от людей, это... У меня вот в голове параллели это вот здесь, в Березняках, а что, какой уровень медицинской помощи оказывают, получают люди, допустим, в глубинке, то же самое, Северное Курс, там, Черны. Да вот в том же Александровске, который да. объединили с нами. Ну, Александровск достаточно большой город, и поэтому там, естественно, и структура была. Когда я вот институт заканчивал, по распределению ехал, у меня товарищ там, главный врачом в работал, то есть, Поликлиника была, а если сейчас все это убрали, как? Сюда возят. А если вот я послушал, послушал сегодня то, что сказали э, сестры из терапевтического отделения, у них до оптимизации у них не хватало коечного фонда. Uh -huh. Они ставили коридор коридор посладушки. А сейчас, так и понимаю, из Александровска возят. Поэтому люди элементарно не могут. Нам говорит, а сыт не могут откачать. Это, это просто ужас. Нет слов, Понятно. Ну вот так же точно не должно быть, да? Не, ну здесь это здесь, здесь элементарно. Здесь он, он правильно говорит, что это, это касается даже э, не только техники безопасности, да? Это не нужно обладать каким-то специальным знанием. кислород под большим давлением, может быть, в отдельно стоящем здании. Он правильно говорит, а не дай бог, что случится, здесь вверху лежат люди. Uh -huh. это, кислород взорвется, это разнесет все здание. Да, да, да. И я совершенно с ним солидарен. как можно, вот, ну, не знаю, конечно, система виновата, но все равно, вот, когда это все организовали, как-то все равно уже было продумано. И как можно это отделение... Но ведь, ведь все же нормально было, ведь все работало. То есть это же все, все, все разломали. То есть вот это была детская реанимация. Сергей Витальевич Клипцин, я помню, здесь был главным врачом, когда вот, мне лет 10 было, наверное. А, вот, все и... прекрасно было организовано. Медицин, где он, я его хорошо знаю, он потом уехал в ферме депутатом областного думы, я его хорошо знал, я всех главных врачом давно здесь работаю. Поэтому... Ну, раньше, видите, медицину, которую, которая была ну, в те годы, когда вот я проходил при и сейчас, конечно, это полнейшая деградация. Полнейшая деградация. Такое ощущение, что сознательность, это, скорее всего, сделан сознательно для того, чтобы угробить здравоохранение, это все, вот. что делается, такое ощущение специально людей. Ну как можно тогда? Ну, смотрите, получается, что если нам выступать за то, чтобы полномочия полномочия по руководству здравоохранения вернули на городской уровень. Как вы думаете, это могло бы помочь? Вернуть контроль, скажем так, над процессом? Нет, ну, естественно, это же все равно все это связано с деньгами, денежным потоком. Вы представляете, или руководитель здесь и распоряжается финансовыми возможностями для улучения, улучшения медицинского пункта, или Министерство Пермского края уже просить, ходить с протянутой рукой у краевого правительства, а искать из общего бюджета, о, когда денег не хватает и так. Естественно, и здесь полученное финансирование получается. Понятно. Так, сейчас фотограф. Вот, продолжаем. А вас как зовут? Михаил Александрович. Михаил Александрович, очень приятно. Мы с вами в прямом эфире находимся, то нас березники смотрят. Сейчас 143 человека нас смотрят. Надо бы это у наших лицензию отобрать. Я не знаю, кто у нас там с ТНТ нас сидит. Я только два раза видел. Мужики раз 5-6 повесили вывеску в Вагнера. И приезжают ее снимать. Что ее снимать? Чтобы снять больше нечего. Что? Столько mm -hmm. такой бардак, столько mm -hmm. нарушений. Они вот эту вывеску снимают. Лицензию отобрают, а в ТНТ стоят. Ничего не хотят работать. Правильно? Им власть дает деньги, все, они власть покушают. Не да? Нет, почему убери Это Вот здесь у них 12 окна открыты. Все. Угу. Вы, вот тут стояли, убрали. Вот это. вот это красная зона считается. Мы заходим вот это белое, вот мы заходим в Красную, Мы угу. не в Красную зону находите, Мы не заболели. там вообще засолилась раквина. там было, я все отдавал, ходили мы туда открывали. Я сейчас скажу под да, вам не знаю, там всегда будет картина. Подачи? Подачи воздуха. И такой профессии даже нет. Вроде писал об этом в, в инспекцию, туда начали вроде бы хорошо. Потом, видать, или по башке, либо стегнули. Все. Все нормально у них. По зарплате было плохо. Часы, по 200 часов, по 260 часов работаем. Пишут совмещение какое-то. Должно быть или сверхурочное платить, или за то, что мы выходные, кто-то нам развели. Так. Так, ну вот сейчас парень. Михаил Александрович покажет, как он а, заходит в а. комнату с, с баллонами там, а, у подачи воздуха Кислород. А, Кислород. А, а, у подачи кислорода. Вот посмотрите, какие условия для прохождения а, к рабочему месту. Ноги а, можно а можно а салат, Нет, я, не... я просто ходил, на прием. коневу, три раза, и никак попасть не могу. А Ходили к коневу и попасть не могли снова. Попасть Нет, не могу попасть, да. То да есть занят, то да, то еще где, то Вот как мы заходим? Ни ограждений, ничего нет. Это же руки-ноги все равно поводить. Эти две публики. Снимаем, верно? Просто это чуть-чуть не так делаешь, и вот снимать сломаешь. Добавляем эти кредиты из народа минус 196 градусов. Хотя считаются аппаратчиками подачи воду. Как так не поймут? Работаем с кислородом минус 6. А, а почему у вас вот эта вот пляна течет? Это не течет, это вот кислород выходит, она загрязает. Вот сейчас, сейчас, это вот так, все, я не знаю, вот эту, потому что она работает, все, я не знаю, а это пока выключены. непонятно, почему а, фляги подачи воздуха с кислородом находятся прямо в здании больницы на первом этаже, потому что здесь лежат а, ковидные пациенты, напомним, и чуть что, а, что здесь все взорвется и пострадает а, большое количество людей. Ну, этот вопрос, я думаю, что он пока что не ответит. Но мы его зададим боль... руководству больницы Вагнера. Валерия, а вы планируете встречаться с главным врачом или нет? Если получится. 14, 21, 21. Давай еще раз. То есть проблема в том, что да. они находятся в здании больницы, да? Например, да, да, да, да, да. А. Вот я же показывал, где кисловича вынесена А там что, что еще? А что? там она должна быть кисловича. Там вы а. значит, просто кладовка какая. Вот, кстати, рядом с этим помещением, с баллонами, палата, просто да. обы обычная палата с больными. Да. Вот мы тут а. ходим, ковидные окна открыты, кашляли, но все, поймал этого бациллу, человек ковид поймал. А нам не против за это? будто так обязалась выходить за 12-100 за минималку. Угу. То есть вам за ковид не доплачивают? Нет? Не положено. Путин а... сказал, надо платить минимум 25, а у них положили они себе экономят на Новый год куда-то на курорт и так и есть слухи вот, кое-что. Они на Новый год 500 тысяч премии выписывают и уезжают. А. Вся ради. опасность вот этих э, фляг с кислородом... Что? Ты думаешь, Вся опасность вот этих э, фляг с кислородом на первом этаже здания краевой больницы в том, что э, в любой момент это может э, взорваться и пострадают люди. Вот посмотрите, вот здесь вот находится просто обычная аппарата. Наверное, не надо их снимать, наверное. Давайте попросим. А там вот эти каляйская, да? Не так, как... Нет, ну вот где должны быть пляги? Ну там видать, я даже, знаю, что там? Там стояли баллоны эти 40-летовые, небольшие такие. Тут сейчас реанимации нету, да? Есть как-то? Есть, кобид, да? да реанимация, а реанимация. А, вот эти кислородные пляги? Они стояли. А как две... две, две стояли, да. А, -а, -а. Две. а вот тут, когда, когда кобид, детей выселили, куда? Тут была же такая инфекция, детская инфекция и сделали ковид здесь в смысле? ну тут всего два стояла кривотингука вот так вот, сейчас вот когда ковид сделали принадлежу я еще 10 штук стало, 12 Вся опасность вот этих фляг с кислородом в здании кривой больницы города Брюсниковс в том, что они не должны по сути здесь находиться, они должны находиться обязательно в корпусе, вот, 100 метров от этого здания, потому что в любой момент они могут взорваться и пострадать могут люди, которые здесь а, лежат и а, на данный момент болеют с а, Мы зададим, а, надеюсь, позже этот вопрос администрации. А пока что хотим спросить Михаила Александровича, хотя бы выплаты вам какие-то за это? Ничто, ни копейки. Даже я минималку и то хотят уедать. Угу. Вот. А какой у вас сейчас оплат? Ну минималка, я даже не знаю, а оклад 5 5 с чем-то. И, и, и доплачивают до минималки, да? Нет, там 5, был 4600, потом 5, 5100 вроде, оклад. И как, эффективность, что ли. У кого я не спрашивал, никто не дает. Главного клиниста спрашивают, что такое эффективность. Я говорю, это премия? Нет, это нет. А ну это вроде премия, но они не могут ответить, что такое эффективность. И вот там 7200 эффективность и плюс уральский клиент, все. Uh -huh. Даже ну, суток. до минималки-то получается. При этом все у нас заканчивается. Это при том, что здесь сотрудники работают не только с ковидными пациентами и имеют большой риск заразиться коронавирусной инфекцией, а еще с вот сосуды под давлением да, вот и... сосуды под давлением, и вот по таким вот да. катакомбам не побоюсь этого выразиться, они даже в ночное время суток без освещения должны подбираться к своему рабочему месту. Эта ситуация просто катастрофичная, мы обязательно э, будем как-то пытаться решать эту проблему. Инспекцию труда посуда, конечно. Ну, инспекцию труда, конечно, не могу вам обещать, но... Ну, как-то им надо направить это, чтобы они сюда приехали, и лично ко мне. Вот а мы сейчас и приехали, для того, чтобы создать здесь первичное отделение и как-то юридически... Э, Зампрокуроров вот занимается по западе. Я приду, я обещаю, вас найду. Два раза она меня уже обманула, фамилия информера. С э, спекции труда и запада мы вас найдем, будем если ходить, два раза приезжать все. 20 лет. Видите, я вам как бы э, респираторы и костюм там есть, и перчатки, так что. Э -э, ну, я не сказал, что если что-то сломается, там пока люди брут. Я, я не пойду в смысле, туда. В смысле, то, чтобы вам хотя бы.. Нет, маски... вот, вот эти там. Да. да, так что вот. У кого они? У медиков я вам не знаю, либо вы у них сами попросите, либо я им сейчас принесу. И... Ну ладно, да. дайте нам на 4 да. человека, мы в сутки на тогда работаем, чтобы не выпрашивать у них. Говорят, вы как милостинку просишь, эти маски. А и... Пойдемте, сейчас вам просто тоже вручат и все. В прошлом месяце, но сегодня, вот сегодня, вот это четвертая маска, что мне дали. Угу. Хотя их положено нам на сутки 12 штук. Ну, каждые два часа, да? да. мы через каждые полтора часа ходим, смотрим давление. Так это, я быстрее заражусь от маски, чем без маски буду ходить. Сейчас зараза на этой маске, я целый день не буду ходить. Народа просто уже давно кипит в кишках. Уже скоро залило возьмутся. Путин говорит одно, а не совсем другое. Денег нету. Это бюджетных. Я говорю, у вас денег в этой бюджетной организации. Лопатами черпай. Uh -huh, uh -huh. У них все денег нет. Сейчас, Валерию, подождем. Вас все не хотят пускать туда? Возникнуть? Нет, сразу, сразу сказали, что все закрыто, никого не пустят. Нет, сначала было все нормально. А вот буквально вчера вечером мне написали, что вот уже ходят тут не очень хорошее настроение. А сегодня утром мне написали, что они все равно. Так, как же у нас туда? Как показать, как мы вот у нас там диван телевизор, холодильник, холодильник. Годов 70-х, хотя стоят новые холодильники, кому они ждут сидеть на дачу или кому-то на консерву, уже Телевизоры телевизор привезли, входить, стоят, в том, как это называется, телевизор стоят. Да, тоже ждут хозяина слева, и больным не дают. Телевизор прям стоят в администрации ПРС, в соседних в У нас холодильник как раз в Виталийском арте. Валерия, а можно вас тоже поспрашиваю маленько? Скажите, вот вы первички организуете на местах, с чем связаны трудности образования первичных организаций? Трудности связаны с а, тем, что ну, все-таки недоверие присутствует а, некое, когда, допустим, выезжаем в, выезжаем в область, и а, про альянс врачей тут не так много человек знает, что в городе Перми а, существует недоверие и страх, да? А, люди, люди боятся, что а, администрация больницы будет а, еще больше а, нагнетать на них. А... Ну, что будет давление испытывать, да, да. моральное давление и страх увольнения. Есть, да. он а он сколько, и, сколько будет, нужно будет, людей, будет, чтобы будет, создать первичку? человека. То есть это председатель, заместитель председателя и, по-моему... То есть нужно, чтобы да. нашлись три смелых медика, и у нас будет да, здесь да. первичная организация профсоюза врачей. Вот, а профсоюз врачей, альянс, а профсоюз альянс врачей привезли средства индивидуальной защиты, которые они сейчас передадут медикам больницы имени Вагнера. Наши больницы, а о чем я узнала сегодня первый раз. А вообще она на ТНТ ведет близнецы. Разрова ее фамилия. ТНТ Белизники она ведет программу. Нет, это понятно. Открывает а а деньги. Что, вы так у да, больницы денег нет, она еще деньги открывает. Открывает выписку. Больница имени Вагрина. Я только два раза видел. Да, давай это. Я просто. Да, да, да. Что, вот, вот как ладон Таня. Я а оборвать это за Димный скерочный. Давайте, давайте. Давайте И поговорим человек. о том, давайте. что хотели их объяснили. много знаете, подождите, сколько народу хотели? Очень много как, хотели на Но я не знаю, где да. они все. Каким-то образом даже молчат, даже в вайке. А по поводу очков, все кричали, да? Да, да. Как да. я мозги брала в очках от солнца. Мы это еще не сказали. Вот это Сизы называется. Два раза причем мне пришлось от всего отделения брать маски. Первого мая я была на сутках, второго с утра я брала всем маски, чтобы первый карантин С, нами с санитарками вообще никто не считается. Мы вообще. Вот, вернее, уборщицы. Ну, работаем мы как санитарки. Никто не считается. Все нас, я не знаю, за кого считают. Мозг сверху задерут, разговаривают, как попало, как хотят. Захотели послали, захотели всякое, каким образом так и назвали. Я пришла, начала, ну, как бы требовать уважения к себе. Так никому не понравилось, начали меня гнобить, за год меня, что только со мной не делали. Нет, Андрюша, да, я нет тех никуда пошел. Телевидение. Да, ну нафиг да, ну, начиналось. Будет против кого не возбудиться. Проблемы давление. Да, вот я рассказываю проблемы. -то. Ну так а что не, а что будет? Так и будет бардак, это скоро техники Это не зачем будет против? я говорю, зачем ему это надо? Он боится своего места тащаться. Татьяна Владимировна... А что бояться? Кто не делает? Иван в камеру говорит. Да. Пожалуйста, ладно. На данный момент производственных помещений. Ну так, пожалуйста, с такими проблемами а, в период пандемии сначала вы а, хотите с нами поделиться? И какие изменения произошли а в больнице с начала этапа оптимизации? Санитарок перевели в уборщицу. А работа вся та же самая как бы, ну, ты игрушек, и и убираешь, как санитарка, все, памперсы и все тому подобное. А считаешься, ты простой уборщицей производственного помещения. И зарплата, соответственно, такая, что, ну, маленькая. Как у уборщика, 5, там, 5 700, что ли, да. А санитарка-то нормальная, 35 тысяч получает. А здесь сейчас обучение убрали, не обучают. Просто не дают людям стать санитаркой, потому что ну, слишком вы, много да? платить придется. Вот в чем проблема-то. Сейчас... По последним постановлениям вот, перехода а, санитарки... Ну, это когда была Тань перевели санитаров в уборщице? Ну, ну, полтора 2006... года точно, наверное. В 2017 году. я пришла, я просто в уборщице а, строилась. Я вообще еще не работала. И девочки вот жаловались, что так и понял, так. Да. Давно. А работают и коридорная и э, палатная Правда, и санитарка все эти должности занимает один человек на посту один человек даже не двое один вот таких вот тушь воротить приходится возить их Осторожно, не на там. месте у нас не туша 100 килограмм Но, да какая разница я такая же туша э, это возить вдво вдвоем Вдвоем перегружать ладно если если медсестра хорошая попадется на посту помогает а если нет если при, при ну, сядет и сидит вот как ты вызываем санитаров с, с этого с, сейчас они разрешили так и то не каждый раз приходят помогать и то не каждый раз они говорят а вы найдите нам санитаров мы вам их будем давать вы пускай кто-нибудь придет на эту должность я так понимаю что там должность санитаров Копеечная. А раз. Вот с момента начала пандемии, с указом президента вам а, что-то доплачивают за риски. Ничего. Нам за спид два рубля доплачивают. Вы что говорите? 2 рубля за спид. то, что ты с, этим, с что, свечовыми работаешь. работаешь. Хотя риски вообще. Ну, раз говорят, раз вы перчатки одели, значит, вы уже не за Перчатки-то тоже через раз. Санитаркам, тем более через раз вы перчатки. Да, Две если они вы... я... не выпросят неделю, это, да. это хорошо. А так, чтобы с вами. Допустим, с одного ну, использования да. с одним человеком поработал, выкинул такого здесь, нельзя. такого нету. Здесь... Да, нету. если все делать по правилам, Пошел, после каждого больного перчаточки снимать и выбрасывать их просто не будет. Да. Вот Это так. нереально. Нам не положено тонких перчатках Это положено только у нас, врачам, почему-то. Вот они сделают абдоминальную пункцию, снимут перчатки в замочку, все, в утилизацию. А мы должны в этих одних перчатках, которые мы рядом заставляли, и пищу разносить, да. и пищу разносить. Ничего, и... нормально. И сказали, О, и канонте. Все делать должны. Нету перчаток, и канонте. Нету масок, экономьте. А сейчас вообще что-то там, я не знаю, что она там поулезала, это поулезала. Одежду мне за 4 года ни все разу спецодежду не выдали. Ни разу. Только записывали размеры, как новый главврач приходит. Размеры запишут. Противогаза, размеры обуви, размеры еще там, но ну, одежды. И на этом все заканчивается. Всю спецодежду покупаю я сама себе. И все так же, боль... ну, все весь медперсонал Работают по 5-6 по лет В одних и тех же костюмах Рваных, залатаных С заплатами у нас ходят Реальные нормальные заплаты Ничего, потому что Если ты обмораешься в крови Тебе надо переодеться Или в какой-нибудь жидкости биологической Естественно, ты не будешь в этой форме ходить Ты должна одеть другую А в таких случаях Немало. Нет, И каждую смену ты делается. должна работать чисто чистом. Вот эти матрасы, одеяло, подушки, так это лучше вообще не говорить. А матрасы это страшные. Это ужас. Тумбочки а наверное принято. Это, наверное, да, наверное, еще в войну стояли. Я не знаю, сейчас их выкинут или нет, но выкинули. Я ну, может знаю, быть дали я новый я быть, когда я была, ты, да ты про ездили. свой ковид так хоть расскажи а... Что ты ничего за него не получил а, еще... там Мне сказали, что не получил А кстати, что сказали аппаратчик... Ну аппарат? он уже Михаил Александрович, а, да, по-моему да. Убежал Я ему пообещала два аспиратора по Ну передадут ему Две передадут. недели да? да? отработала в ковиде э, Надо все равно говорить Работала и уборщицей, и за костеляншу, и за буфетчицу, и санитаркой была. Всех меняла и все Ну и что? Да, я с ними контактировала. Нет, не заплатили. Обычно зарплату заплатили. Потому, Потому что уборщица. Даже меньше, чем вот я в терапии работаю, я меньше получила здесь, чем, чем в ковиде. Че это я не знаю, чем мотивировано так. Я, конечно, питомский. Просто показать. обман, обман. Вот, Почему-то... И договора договор да, а вы... на подписание, чтобы вот когда... Вы, вы, вы спрашивали у администрации, у заведующего бюджета? Я подходила да, к самому по, Почему нет? Само, как как объяснить это? К самому почему не не я подходила. Он сказал, идите к экономистам. К экономисту пришла, она сказала, вам ничего не положено. Вы в это число не входите. Вы уборщица. уборщица Платят только санитаркам. санитаркам. А мы же делаем всю работу там. И санитарскую, и все остальное. Перевод из санитара в уборщице это результат оптимизации. Для того, чтобы сэкономить. В заработной плате. На работу люди тоже сам выполняются. Да. А, а в в 5, 5 5 в 5 зарплата в пять раз меньше. Зарплата в пять раз меньше, чем у санитарки положено. ты, ты хочешь, что зарплаты, ну, я не, слышу, я не слышу, что Говори, ты говоришь, что, что ты хочешь не когда... Первичное это отделение нужно тогда, если что потом поехать в офис. А как его открывают-то? Это, я, допустим, протокол. Что? Дальше что? это протокол, в котором а, председатель, председатель по-моему, все об очень... ничего не случилось. Дальше... Валерия, может, давайте да. вы передадите, Нормально. мы закончим Нет, стрим. Я, и хот это... я хотела бы спросить, кто а мог вот поехать в три человека? Но я-то на суд, как я-то по-любому не могу. Куда кто ехать? Тоже меня в офис, чтобы создать э, первичное профсоюзное отделение. Иди, прийти ко мне с документами, я их подпишу, но что я делаю? не хочу. Мы никак не можем покинуть свой пост. А завтра? Завтра без проблем. Завтра, завтра с можно завтра в 10 там, у нас в офисе. Например. Угу. Еще у меня так. вот так. Завтра до 8 мы работаем. Может, а если, может, подтянет, а если, а если вам документы привезти сюда? Ну, трудно сказать. Давайте, ну как, это же надо. В смысле, ну подписаться-то... Может да. кто-то еще и подпишется подойдет? Да, многие подпишут, многие подпишут. Ну многие подпишут. Но, попиши, ходить, это же бояться, надо ходить, бояться, что их это. начнется ну, завлить. Я, я должна не знаю, я быть... не пойму, что они боятся, за 12 тысяч не пьют, не курят, чего они, они боятся. они боятся, я Просто я понимаю, народ зашугали уже, зашугали до такой степени, бля. Как за свое это? Должно быть проведено собрание, поэтому я вам сразу и предложила в офис поехать. Но если тут нас пропустят, то можно в принципе и здесь. Да не пропустят и нет, почему, вы вот за рабочий класс профсоюзный комитет. Сейчас закрыто, только потому, что узнали, что вы приезжаете, было все открыто, Никакого карантина ничего не было. Да, все хорошо было. Сейчас уедете, все, и опять карантин хочется. Все закрыли, все. Надо было кого-то телефон взять, я бы вас провел, везде бы по подвалу, как мы живем, как крысы. как передачу снимем, и дальше снова можно разговаривать. Поп я, у нас торгуется иконами, стоит в администрации. Куда он деньги а, отстегивает? А кому? А мы свои а, работы жилем, уже, подвалы, да? как крыша. А, ну все тогда я. Я так. Столько хотелось... так. человек же вот это вот место для ну Нельзя, да. Ну понятно, во всякие грани. Им бесполезно, вот они... я больше, Итак, друзья, спасибо. Мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо, что вы посмотрели. У нас в настоящий момент 159 человек смотрят нашу трансляцию. С вами был Роман Каратаев, председатель общественной организации «Гражданский надзор» и руководитель общественного предвыборного штаба. До свидания.